Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня встретились для того, чтобы обсудить вопросы государственной поддержки людей с ограниченными возможностями, а также семей, которые воспитывают детей инвалидов и граждан, которые ухаживают за инвалидами первой группы и пожилыми родственниками. Эта проблематика она не случайно, естественно, возникнет в сегодняшней повестке дня, мы к этому вопросу готовились. И сегодня нам надлежит не только обсудить все эти вопросы, но и принять необходимые решения. Понятно, что инвалиды относятся к категории наиболее уязвимых социальных групп. И количество проблем, с которыми сталкиваются люди, с ограниченными возможностями, гораздо больше, чем у других людей. И существует материальное положение подчас зависит только от государства, от тех пособий, выплат, которые они получают. И мы обязаны этот объем поддержки регулярно наращивать, искать для этого возможности. Но вместе с тем, государственная поддержка не может сводиться исключительно к выплатам и льготам. Наша задача шире, создать полноценные, комфортные условия для жизни и Создать такую развитую систему реабилитации, чтобы такие граждане могли быть включены в полноценную жизнь. В конечном счете необходимо просто в корне изменить отношения к людям с ограниченными возможностями в обществе. У нас об этом достаточно долго вообще не говорили. Сейчас ситуация меняется, государство должно сделать это одним из своих приоритетов. Дополню, что вопросы поддержки инвалидов внесены на одно из предстоящих заседаний правительства. Просудуется также это, кстати, при нашем обсуждении. Еще одна тема связана с поддержкой тех людей, которые ухаживают за инвалидами. Это нелегкий труд. Сегодня установлены определенные денежные компенсации, но эти компенсации нельзя признать достаточными. И я просил бы в выступлении Татьяны Алексеевны сделать соответствующие предложения по всему спектру обсуждающих сегодня вопросов. Что еще хотел бы сказать? Очевидно, чтобы компенсировать труд по уходу за инвалидами, за пожилыми людьми, нужны дополнительные усилия государства. И наша задача принять эти меры поддержки именно в этом году, в году семьи, просто покажи, в знаковом плане правильно. Сегодня на наше обсуждение внесен целый пакет предложений. Рассматриваются разные механизмы поддержки, нам с вами необходимо выйти на принятие согласованного и абсолютно конкретного предложения. Само обсуждение это родилось из нескольких факторов. Было ряд обращений, в том числе к руководителям государства, ко мне, от гражданского общества, от семей, которые ухаживают за инвалидами. Такого рода обращения они были довольно значительное по количеству и были по почте направлены. Через интернет я их получал. Значит, я считаю, что это достаточно важно для власти, сохранять такого рода полноценную информационную среду, коммуникативную среду между гражданским обществом и теми, кто принимает соответствующие решения. Сегодня мы с вами определимся с основными параметрами и в ближайшее время на эту тему я подпишу соответствующий указ.